Снова всем welcome, это снова я. На этот раз я нахожусь на станции Шимыкитадзава. здесь такая небольшая станция. Она все в постройке, там вот до сих пор что-то строится. Куча кранов там. Всяких. Вот, но мы туда дальше не пойдем, что там нам на стройку смотреть. В принципе, я немного покажу. Вот здесь у них есть небольшие магазинчики. Люди это самое продают сейчас отдыхают сегодня день весеннего разноденствия 20 марта вот, значит люди немного отдыхают покупают разные сладости также здесь разные шопинг туда-сюда вот. и значит в принципе как бы тратят денежки свои ну, вкусненькие там э, сладости тут э, в достатке в принципе можно купить что угодно вот даже вот пиццу или еще что то там пиво там кто хочет вот пожалуйста 280 йен вот я немного решил показать вот это место В принципе я здесь бываю не часто а точнее я, скажем так только проездом пересадка здесь вот, вот люди к открытию готовятся ремонтируют то есть все пятое-десятое Значит, ну сейчас едем почти, Идем в небольшой магазинчик Типа Мола Там недорогая одежда Вот, если вы будете в Японии В принципе, вы хотите там купить Недорогую одежду, вот можете прийти Либо сюда, здесь уже тоже Всякие сейлы и тому подобное идет Вот Для девушек, но тут вот есть БУ, есть новые, как бы В зависимости от этого, цены в принципе По 1000 по две тысячи за штуку. Вот две с половиной. Вот такие кофты разные всякие. Вот. А также есть магазин новой одежды. Чуть дальше туда вот пройти. Шимамура. Как-то там фэшн-центр называется. В общем, мы сейчас туда тоже зайдем. Вот очки здесь продают. Называется. Сирсус. Как-то так. О. Или циркус, фиг знает, может быть. Неважно, в общем. Вот мы идем. есть такая улица, улица, улочка небольшая. Магазинчики, жилые дома, в принципе. Достаточно уютненько. Сегодня хорошая погода, примерно 20 градусов тепла. Сейчас вот, в принципе, на улице здесь много всяких людей вышло. Вот тоже 20% скидка. А 20% скидка тем, у кого карточка есть. Да. Что здесь? Местожачки продают. Зов. Какой-то зов. Ну, как видите, огромный просто магазин этих выбора очков. Поправ разных. А Здесь разные кеды кроссовки кеды основа спортивная одежку продают весенние распродажи ну-ка что, что почем блин дорогие кроссовки ну это может оригинал может не оригинал но по 6 по 7 тысяч кроссовки это если это не оригинал то это дорого так скажем так это что у нас тут тоже одежда какая-то продается Дилан какой-то вот. Пожалуйста. Тоже хреново тучи одежды. Народ там толпится. Вот так выглядит магазинчик. Я думаю, неплохой, в принципе. Хотя цен не вывешивают. Может быть и дорогой. Это такой casual стиль. Вот. Магазин стиля такого свободного такого, скажем так. Вот всякие тут корейцы ходят. Кого тут только нет? Там рок-н-ролл какой-то играет. В общем, интересно. Нам тоже магазин очков с гитарами, со всеми делами. Такая вот стильные очечки. Ну-ка, глянем вчера. О, так это выглядит. Неплохо тоже, в принципе. Там вот гитара ставит, комбик. Типа для гитаристов. Очки для гитаристов. Ха, <р> интересно. <iceberg> <abandoned> Липперс. Это что такое, непонятно. А, это всякие такие вкусняшки, панкейк, панкейк пай. Да, много народу там обычно ждет. Ну, вот здесь всякие сувенирчики ставят, что ли, че чей-то. А, нет, это магазин магазине одежды просто как декорации такие сделали. Здесь выход другой стороны, у них два выхода. Хардофф вот. Магазин всяких там компьютерных запчастей. Был компьютеров там тому подобное. Офхаус, там вот написано, выключи дом. Ну, тут разные тоже бывают и девайсы, всякие игровые приставки, телевизоры, мини-компьютеры и так далее, ноутбуки. Так, вот, в принципе. Всякие здесь кафешечки, интересно. О, очень приятно с вами познакомиться. Лекзар Рашен По-русски даже написали. А что это такое? Шимакита гараж Департмент 2004. А, это, видимо, магазин. Неужели здесь много так русских, что и по-русски написали название? Я впервые вижу, чтобы вывеска была, скажем так, на русском языке. Приглашали. И вот там вот такая вот есть. Гараж департмент Типа магазин в гараже называется. Прикольно. Че? Че, погнали дальше. Он сама станция находится. Здесь, значит, недалеко всякие фреш-баргеры и тому подобное. Кто хочет поесть, может покушать, в принципе. Вот. Но мы поели, поэтому как бы нам туда не надо. Также вот всякие магазины нижней одежды, пижамы всякие там продаются. Такие... Pet, pet Batel. Petel. Короче, какой-то непонятный это. Для кошек, что ли, для собак? Магазин, походу. Для, для домашних животных. Ну да, вот там маленькие все такие, все размеры мелкие. И вот такой же. А, Петит. Что-то я неправильно пропущал. Петит ПТАО. Значит, маленький. Кто-то там. По-французски, наверное, надо. надо читать. Так, ну вот здесь... Опять же, гаражные магазины, распродажи всякие вот. Как типа ресайкл шопы они называются в Японии. Продается все в подряд. Старое, новое. Чуть бы потрепанная. Чувак скупает, потом продает. У него вот такой вот контейнер там. Все как бы открыто, закрывает на ночь и все. Ну, вот. Интересно, в принципе. Много всяких старых вещей можно. Телефон даже вот такой вот есть. Мафон двухкассетник, Sony. Гитара. Короче, продают все, все, все, что есть. Ну вот, в принципе, и все. В общем, такая вот улочка небольшая. То есть, вот она туда вот продлится. То есть, ну, мы сейчас пройдемся, прогуляемся. Если еще будет что интересно, обязательно включу. Ну а пока до связи.